Единственное, что делаю я день ото дня Читаю письма от тебя Или отвечаю на них Или перечитываю сот раз и учу, как стих Единственное, о чем думаю я день от дня о том, чтоб в зиме ты не растворился В конце декабря обойми Windows Зависнув между экраном, где ты так реален И горлом моим, застывшим в трех метрах отспален. Единственное, когда дышу я день ото дня Вдыхаю тебя и дышу я тобой, И вроде достать не могу я рукой Но дышится мне хорошо, если я рядом с тобою, единственный, с кем говорю я день ото дня, Это с тобой в телефоне, или когда расстаемся, ты в голове у меня со мной в диалоге, как будто стоишь на пороге. Руки твои охраняют меня Они меня держат так крепко И вовсе при этом не держат Ни тени упрека, ни капли укора Как будто с твоими руками Вступила я В сговор Единственное Я знаю, есть что-то сильнее Любой Самой сильной любви Она отступает Когда ты Вплетаешься в риф мой самый Мой самый единственный Нет у тебя Нежнее Стихи, что Уже не мои Этой любви сильнее. И еще раз Для тебя Мой самый Самый единственный Нет у тебя, не жене стихи, что уже твои.